приветствую всех и в этом уроке мы поговорим э, о нанесении дамагов с помощью лайн трейсов э, то есть в данном случае мы можем видеть то что мы когда подбираем оружие и атакуем у нас прорисовывается вот такой лайн trace э, мы подобное рассматривали э, в первых уроках еще на канале когда мы делали э, систему рукопашного боя да мы добавляли анимации в чем минус да мы видим то что у нас у трейса есть просветы давайте я поставлю сейчас трейса persistent чтобы он не исчезал и мы это рассмотрим более детально у нас у трейса появляются вот такие просветы и в принципе мы можем наносить дамаг таким методом но минус этого метода в том что из-за этих просветов, да, если у нас, к примеру, персонаж будет находиться здесь, то по нему дамаг не пройдет, поскольку трейс э, пропустит этот меш и наш трейс не соприкоснется ни с каким объектом. По каким-то большим объектам, э, по типу дверей, э, камней и тому подобное, это может работать, э, поскольку большой объект он попадет в любом случае в какой-то из этих трейсов почему мы не можем использовать к примеру оверлап самого мыша меча ну в нашем случае меча потому что оверлап во-первых он захватывает все объекты да если мы возьмем Event, он компонент Overlap. Он будет захватывать абсолютно все объекты. И также мы здесь не можем выставить игнорирование определенных объектов, как в Line Trace. То есть у нас в Line Trace есть to Ignore, где мы можем выставить, к примеру, MakeArray и здесь добавить те экторы, которые должен игнорировать Nast. Nice наш трейс примеру это может быть self и также это может быть владелец оружия овна то есть в таком случае наш трейс не будет как бы просчитывать столкновение с этими объектами и это нам как бы подходит в нашем случае в случае с он компонент begin overlap это не подойдет поскольку мы здесь не можем а, проигнорировать а, наш mesh, у нас нет здесь игнора есть также у нас такая нода как overlap компонент overlap actors где у нас есть собственно actors to ignore и также у нас есть массив, который нам позволяет выбрать типы объектов, с которыми мы можем сталкиваться. То есть это World Static, может быть, может быть, Паун, Fullbody. Ну, в принципе, все наши каналы коллизии. В чем также минус такого варианта при нанесении дамага. А конкретно в том, что эту ноду мы э, как бы можем вызывать либо постоянно, да, э, к примеру, на апдейте, э, либо же э, мы можем на On Component Begin Overlap. Но опять же повторюсь, что эта нода э, будет работать только тогда, когда э, наш меч соприкоснется. Э, с каким-то объектом и скажу то что это не очень хорошо работает для мультиплеера и плюс здесь нам понадобится также много проверок то есть мы можем получить здесь массив for each loop к примеру и получить все объекты с которыми соприкоснулся наш меч и собственно выбрать тот объект, которому мы должны нанести дамаг. Но еще один минус а, в том, что у нас есть меч, и у него есть места, которые а, не должны наносить а, дамаг. А, то есть у нас только лезвие наносит дамаг. Ну, в случае с мечом. А, даже если мы сделаем то есть дополнительный коллайдер, к примеру, капсул Collision. Перевернем его и выставим э, на то место, э, которое именно наносит дамаг, да, и сделаем то же самое. Ad event, он компонент begin overlap. У нас все равно могут возникнуть с вычислением. Э, Поскольку, если, к примеру, мы запустим атаку, запустим атаку, и у нас это событие будет включаться, когда меч, к примеру, будет соприкасаться уже с каким-то объектом, да, то у нас он component begin overlap уже не сработает на том объекте. То есть это также минус этой ноды. То есть нам нужно будет все равно постоянно проверять этой нодой, соприкасается ли объект с каким-то объектом. Поэтому лучше выбрать трейсы и просто рассчитать их немного иначе, чем они рассчитаны на данный момент. Давайте я это удалю, это закроем. И что мы можем сделать в нашем случае... Чтобы это работало нормально. Во-первых, мы можем использовать line trace, sphere trace, боксовые трейсы. В принципе, это не играет особое значение. Но и также, если вы хотите наносить урон не одному объекту, да то мы можем использовать multi line трейс, либо sphere trace. Ну, тоже без разницы. К примеру, мульти мульти мульти сфер Trace by Channel мы возьмем. И у нас здесь есть array наших хитов. К примеру, for H-Loop мы можем сделать. Да, так же, как из All Actors Overlap. И здесь уже получить break-hit result каждого объекта, с которым столкнется наш трейс. Ну То есть, в зависимости от тех задач, которые э, вам нужно реализовать в вашем проекте. Давайте я это уберу. Э, и давайте мы рассмотрим, с чем мы будем работать. У меня есть Event Start Attack и Event Stop Attack. Это ивенты из Blueprint интерфейса. Он у меня назван Weapon вам не обязательно делать точно так же компонент так, weapon system bpi weapon здесь у меня есть просто три ивента которые можно использовать для того чтобы не делать постоянные касты на наше оружие то есть если вы проходили уроки по каким то основам я думаю вы знаете что в определенных случаях нам проще использовать blueprint интерфейсы, чем постоянно касты выполнять на каждый blueprint. И для этого у меня создано старт атак и стоп атак. Интерфейс добавляется в класс settings. BPI weapon у меня здесь есть. И собственно в нашем персонаже мы можем либо на клавишу атаки это сделать когда мы будем выполнять и завершать наш трейс либо же мы можем сделать с помощью Notify мы рассматривали подобное Notify, атак Damage то есть у меня здесь идет Notify State и в Notify Begin мы делаем Activate Timer Damage. Этот event, давайте я сразу покажу, компонент, weapon system. Этот event просто в weapon компоненте запускает функцию Start Attack из нашего BPI weapon. Надеюсь, что не сильно запутал. Давайте еще раз повторю, что у нас есть интерфейс, в котором есть функция Start Attack и Stop Attack. Также у нас есть в Weapon компоненте Active Timer Damage и Clear Timer Damage. У меня здесь изначально был таймер, но я убрал и просто вызвал эти функции. То есть вы можете эти функции вызвать напрямую в э, нашем State Notify. И здесь мы просто делаем каст и из Weapon System а вызываем Active Timer Damage. Наши венты из Weapon Component. Либо же мы можем здесь напрямую вызвать, э, к примеру, из Weapon Component... А текущее оружие которое экипировано и из него вызвать start атак Message. то есть это будет то же самое что и event из weapon компонента ну у меня так сделано поскольку у меня там будут потом еще небольшие дополнения касающиеся weapon компонента и мы выставляем, собственно, это все в анимацию. Также есть uh, Notify End, где у нас Clear Damage Timer. Да, у нас здесь стоп то так установлено. И давайте я открою анимацию и покажу, как она выставлена. Animation uh, Melee Weapon Weapon и нам нужен End. Так, какой-нибудь. И здесь у нас растянут атак damage, <coughs> То есть в этой зоне у нас должен прорисовываться трейс. В зависимости от нашей анимации. Это мы можем закрыть. Если у вас возникнут конкретно по этой части вопросы, вы можете их задать либо в дискорде, либо в комментариях к этому видео. Атак дэмэдж я тоже закрою. Плеер можно закрыть. И это можем закрыть. Давайте приступим к следующему этапу. У нас устанавливается таймер, по которому мы будем прорисовывать наши трейсы. Этот таймер пустой. Здесь мы ничего не меняем, кроме галочки Loop. То есть нам нужно это все зациклить. Для того, чтобы не использовать таймеры под ивенты, либо под функции, мы можем вызвать просто таймлайн, который принципе выполняет ту же функцию. Единственный минус таймлайнов, что их можно вызывать только в ванграфах и макросах экторов. То есть в компоненте мы этого сделать не можем, вызвать таймлайн. После чего собственно мы можем сделать следующее. Давайте я это уберу. У нас BP Melee Weapon, класс оружия. Давайте перейдем в Viewport. И что мы можем здесь сделать, это добавить определенные поинты конкретно а, под те места, где мы хотим прорисовывать трейсы. А, мы можем это делать сокетами, но сокетами это будет не совсем удобно, поскольку нам нужно будет а, прописывать сокеты в каждом оружии. То есть мы можем сделать намного удобнее, добавив сюда какие-нибудь э, компоненты, которые будут отвечать за локацию сокета. Это может быть как э, какая-то коллизия, это может быть э, как какой-то цен компонент, может быть даже static mesh. Э, в принципе, нам без разницы, что это будет. Поэтому давайте я возьму бокс Collision. Либо сфера, ну давайте сфера коллежен. Делаем его, ну, к примеру, 4 размера. И выставляем туда, где мы хотим э, проиграть наш трейс. И здесь э, мы укажем то, что это трейс элемент как бы нам его назвать чтобы мы могли несколько создавать ну пускай будет trace элемент один теперь переходим в аванграф и здесь мы берем trace элемент один и берем get world location и что нам еще нужно сделать, это снять всю коллизию с этого элемента. Ставим No Collision. Чтобы у нас э, никаких поточных задач не выполнялось. У нас есть локация. И следующее, что мы можем сделать, э, я сейчас покажу один пример. И в дальнейшем я думаю вам станет понятно как и что делать мы здесь должны вызвать собственно trace к примеру я вызову line trace by channel то есть я хочу наносить урон по одному объекту дальше на старт мы подаем uh, world location здесь нам нужно поставить sequence sequence нам нужен для того чтобы мы могли разделить uh, логику Мы также можем э, просто последовательно писать, либо использовать sequence для разделения. То есть изначально у нас выполнится line trace, и потом у нас э, выполнится э, выход второй. Дальше что мы сделаем? Мы сделаем promote to variable для get location, для того, чтобы знать э, последнюю локацию, где у нас был trace. Давайте назовем его trace. Last Location и подключаем к второму выходу. То есть мы запускаем trace после чего мы записываем последнюю позицию нашего компонента где он был и на следующий Кадр получается мы вызываем э, наш нашу э, переменную trace last location записываем ее и в следующем трейсе э, который э, произведется на нашем цикле э, мы уже получим трейс э, с локацией от э, текущей до последней то есть которая была перед ним давайте запустим и посмотрим как это выглядит я поставлю for duration хотя давайте Persistent, чтобы мы могли увидеть я вызвал и вот у нас рисуется вот такая линия то есть от точки к точке Uh, у нас прорисовывается трейс но у нас есть также вот такая вот uh, проблемка да то что у нас первый трейс он имеет uh, пустую переменную trace last location и у нас идет все у нулевые координаты то есть у нас спускается trace в нулевые координаты что нам абсолютно не нужно поэтому мы сделаем следующее мы возьмем этот элемент скопируем создадим add custom event сет uh, дефолт trace location и здесь мы возьмем uh, trace last location и запишем его и в на event start attack мы вызовем uh, set дефолт trace, trace Location функция. Давайте нажмем play. И теперь у нас трасс прорисовывается только по нашей атаке, то есть мы уже. Наносим урон, в принципе, по всей площади трейса, у нас нет никаких пробелов. И это работает намного лучше, чем первый вариант. Следующее, что нам нужно сделать, это, собственно, создать определенное количество трейс-элементов, которые будут нам, собственно, делать проверку на нанесение урона. Поскольку мы не можем прорисовать а, определенный трейс да, какой-то фигурой, нам нужно будет создать а, несколько этих трейсов. А, давайте я создам еще один <coughs> для того, чтобы показать, как это работает. А дальше, я думаю, вы разберетесь и вам станет все ясно. А, достаем также трейс элемент 2. Также нам нужна его локация, а, и здесь нам нужно также сделать промоут variable trace last location два. Это у нас будет. Ставим сюда. И вызываем еще один line trace. И сразу давайте сделаем еще один, поскольку он нам понадобится. Так, что нам нужно сделать? Это word location trace элемент 2 мы подключаем на старт И trace last location 2 мы подключаем на end. То есть таким образом мы прорисуем еще один трейс по нашей второй сфере. Давайте ее выставим в конец. Возвращаемся в event graph. И здесь, ну давайте мы можем уже увидеть как это будет. То есть мы уже прорисовываем два трейса, но нам также нужен дефолт э, для нашей переменной. чтобы на старте не идти в нулевые координаты. То есть мы имеем теперь два трейса по нашей траектории удара. То есть неважно какой это трейс и неважно какой это удар. То есть мы прорисовываем вот такой круг. И теперь давайте добавим распределение трейса. От первой координаты ко второй координате то есть trace last location 1 и trace last location 2 мы также прорисуем trace для того чтобы проверить что между этими трейсами давайте нажму play и мы получаем вот такой трейс то есть у нас все равно есть здесь пустые места, но эти пустые места мы можем заполнить, к примеру, добавить здесь еще, если смотреть по мячу, еще, к примеру, три деления, раз, два, три. И в таком случае я думаю, что мы захватим ä, приблизительно всю площадь и сможем производить ä, вычисления урона а, примерно по всей площади. То есть здесь вы ничем не ограничиваетесь а, и можете добавлять, в принципе, сколько угодно этих трейсов, а, чтобы полностью просчитать а, радиус урона. То есть, к примеру, вот мы соприкоснулись с двумя трейсами и также а, тремя делениями этих трейсов. к примеру давайте быстренько накидаю здесь еще несколько элементов давайте 4 элемента здесь 3 3, 4 еще 2 трейса Подаем на старт, записываем переменную. И выставляем переменные в наши трейсы, ну и также мы можем создать пересечения к примеру два даже пересечения мы можем создать так нам нужно пересечение мы делаем от крайних Хотя у нас должно быть все равно пересечение полное. Поскольку мы делаем пересечение по краям. Так, у нас нулевые координаты. И у нас не выставлены элементы на другие части. Ну, к примеру, сюда. И сюда. То есть мы можем еще сюда дополнить несколько и, собственно, в зависимости от количества оружия, мы можем здесь менять количество этих элементов. Давайте я это уберу пока. То есть вот у нас уже получается вот такая паутина. Ну и, собственно, нам нужно указать также дефолт. И если вам эта тема интересна, то я могу также сделать урок по тому, собственно, как не использовать кучу переменных, да, а как-то это все оптимизировать и сделать более упрощенно. И чтобы это можно было расширять для разного оружия разной длины. Чтобы это было намного удобнее. Мы указали дефолт. И у нас получается вот такая паутина. Ну, мы также можем здесь дополнять еще секции. И в таком случае уже у нас э, шанс попадания. да. Если тогда мы, к примеру, могли стоять здесь и голову персонажа трейс B никак не задел, то в данном случае у нас э, какой-то из трейсов по-любому должен попасть персонажу по голове ну если мы будем так атаковать у нас в любом случае что-то пересечется с персонажем поскольку э, радиус пересечения огромный но при боковых атаках э, мы теперь перекрываем эти промежутки если мы к примеру будем использовать сфер трейс или бокс трейс то у нас может быть еще больше дистанция поражения даже более мелких объектов Примеру, если меч будет находиться ну, давайте как-то станем если меч будет находиться здесь да, то в таком случае у нас трейс по мячу не попадет а если мы будем использовать бокс то у него будет дистанция поражения больше и собственно тогда мы точно попадем по мечу И на этом мы урок закончим. Если вам было полезно видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!